Всем привет, ребята! Вот и закончилась утрянка. Поле сложное, но мы решили здесь охотиться, потому что вчера здесь на этом поле это перепаханная кукуруза, продискованная, вернее, очень много гуся было. Мы решили рискнуть и вот таким вот бельмом посреди поля лечь. Благо чучалок у нас около 130 штук было, нас было пятеро. Был расчет на то, что на сумерках гусь полетит и не шибко будет нас срисовывать сверху. Но так не получилось. Гусь уже полетел почти 8 часов, то есть уже солнышко поднималось. Вот. И было сложно, конечно. Больше, наверное, ну, половина гусей точно пролетала, большие стаи мимо пролетали. Но тем не менее нам удалось вот кое-что настрелять добыть. Собачки отменно просто работали под Ранков догоняли и летящих, вот. и Висты Шери красавчики. Но обо всем по порядку. Смотрите далее. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки, кому понравилось, делитесь в соцсетях. Приятного просмотра. янка! наши чучалки наш махокрыл вот так я расположил собак друг к дружке на палочках маск сеть положил поле очень сложное пахота вот таким бельмом мы и были на поле Масса гуси, макс, право справа налево. Вот этих можно бить. Троечку вот эту бьем. Давай огонь. куда ты, Неубиваемый нахуй! Тот подранок твист пошел. Нормально, нормально. Все, Потом. Во-во-во, <соединяем> смотри, смотри, налетать. Давай этого одиночку уработаем. Yes. И слева, и сзади. <соединяющий> Блин, чего ж у вас так много-то прилетело? Ёшкин кот! Место. Вот эти пятерочка разворачиваю. Блин, они да садятся. Двойку бьем. Давай эту двойку работаем. Давай. Которая сама низко шла, да? Так, Подожди, сейчас я... Лист ко мне. Дай, Молодец! На место. Давай эту четверочку, может, подождем. Пусть садится. Тот гусь ходит в стае там, гуляет, да? Он на дальнем конце края это стаи, чуть левее. Да. Вот она, вот она над нами бьем. Да, бьем. Есть, еще подранок пошел, один. Нет? Отлично, отлично. Они, они уже уходили, да? Смотри, сколько гуся в ней. Смотри, там что творится. Тот лежит, да? Ложимся, пацаны, сзади идет. Нет, тот же лежит, гусь, да, вот для леса, который? Да пусть лежит. Сзади гуси, ложимся. Покуемся. Да. Давай, да Да нормально конечно О, Вест да. иди сюда Шире на место Иди сюда Дай Дай На место Место? Ужас, Вис на место! Не, за гусём. А, за гусём. Да. Еще одна четверка идет. Так, у меня сейчас гуся, б***ься Вист ко мне Вист ко мне Вист ко мне, дай Дай Дай На гуся Вист, дай мне этого, дай Вист ко мне, Дай! Молодец! Место! Безместо! еще один из один голова торчит! Бл*** вашу мать бл***. И не достанут! Ах ты блять! ко мне! Дай! Молодец! Дай, дай, на, на тягуся. Двоечка справа. Двоечку, вот эту кучу надо было. Поздно, поздно, ложимся, поздно. Сзади вот эти низко идут. Смотрите, над нами! Можно, Можно бить. Место! Справа пятерочка, смотрите низенько Одиночка прям на штык лезет Бить? Место, место, место, место Это двоечка, она сейчас вот эта двоечка, можно бить Блять, По бить, блядь под правую руку Вист! Нашел? Блин, сзади идут и идут и блин, большими партиями О, справа! Сразу, да Место. Вист, ко мне, дай, молодец, дай, дай, на место, возьмите кто-нибудь, он живой. Типа срал а а, ну, ну, Типа сров. А типа сров. Типа сров. Типа Вист ко мне? Вист? Ко мне? Сразу было, или что? Я лежал, да я даже не вставал. Вист ко мне? Дай. Дай. Натя, нужен... Натя хуся! Блин, по-моему, они не хотят снижаться вообще. От слова вообще. Но вот этот остается. Я вижу лапки Ох, как он подставляется, сука! Бля, давай ну что? Бля, давай, огонь. Огонь. Вист, иди сюда! Вист ко мне! Дай, молодец, дай! Дай! Да? На место, молодец! На место! На место! Один садится. А еще стая, смотри, справа. Что, пробуем? Давай пробуем. Сейчас пускай над нами ровно зайдет. Давай огонь. Есть. Блядь. Не надо. Блядь. Видал, как с первого выстрела? Чак. О, нормальные патроны. Я на патроне горешил. Двойка справа развернулась уже. Зависает над нами. Команду. Они дерутся можно, да, него попали. когда Под ранок, да? Под ранок. Да, Вист, дай. Дай. Дай! Молодец. Натя гуся. Гуси над нами сзади. Блин, надо затем под ранком сбегать, иначе вообще не найдем. Не, не На пупок дай. хотя бы мне пробежать и виста послать. Не надо, не... Давай, давай. аборт аппорт. Ух ты, сальта, красава! Апорт. Сыт. Сыт. А, даже лег. Дай. Молодец. На место. Синцешка хлестка бьет. Лист ко мне. Иди сюда. Все, дай, дай место. место на над нами двоечка смотри как висит сложенная красиво да ниже ниже ребятки ниже справа вот они над нами висит за головой вот он вот он Ну как за головой бить? Вот он, вот он. Давай еба! Огонь! На. ха ха ха Видал, как стрелять надо! Но. Вишь! Дай сюда! Дай! Дай! <связывая> ух ты догнал молодец ко мне Сыт. апорт Шерри. ай умница ай молодец девочка ай умница апорт ко мне ко мне Сыт. ай умница моя хорошая очень хорошо летит. Нет, Серега нет. справа из-за спины, прямо над нами. Смотри, готовься. <связь> <связь> <связь> Давай, лови, лист, папа! С двенадцати до 5 нельзя. Дай. С пяти. Дай. Дай. Давай сюда. Одиночка может свалить за ними. Нет, он слева. Ниже спускается. Парни, готовьтесь. Блин, за спиной. Падла, но низко. Готовимся. Так, стой. Огонь! Есть! Есть! Но ну. вись ко мне, хороший умельник, ко мне! ко мне иди сюда иди сюда Вист, иди сюда он крылом не видит фига, как слепой молодец дай дай здоровья, здоровья. дай давай, давай, давай. справа четверочка еще тоже четверочка вообще офигенно ну если завернут на, на выстрел. На У, Огонь! По-моему нижний, по-моему нижний, да. Да, да, да. Сейчас я доберу его. Смотри, смотри внимательно Апорт! Апорт! Вон он! Блин, камеры нету на удале. А -а -а -а -а! Шерри, апорт! Апорт! Пацаны, беси его! ха ха Где-то спрятался в стае. Вот, весь словил. Фу. Красава. Он около столба сел. Потом... Он сел около столба. Он пробежал туда. И оттуда уже взлетел. Как не видно. Огонь. Под ранок, да? Под ранок. Он сейчас упадет. Он сейчас упадет. Смотри, остальные к нему идут. Вот он слева, слева. Смотри, смотри, спереди садятся. Этот одиночка, смотри, справа пошел. Очень низко, низко. Сейчас на скрудок сядет. Сейчас будет слева заходить, можно будет пить. Так, внимание. Огонь. попал по а в грудах